Всем привет! Сегодня на повестке дня утепление теплогенератора. Будем делать сэндвич-панели своими руками. Первое, что мы сделаем, это установим первые листы. Металл будет один и один, тот, который есть в наличии. Дальше будет минвата и двоечкой будем обшивать внутреннюю часть. Этого теплогенератора, дабы избежать утечки теплого воздуха. Прокрашиваем наружные листы термостойкой краской. Эмаль КО 868. И дальше будем устанавливать. Здесь листов, мы наносим герметик, хотя он здесь нафиг не нужен, толку с него никакого, но заказчик всегда прав. было принято решение обвалить листы, цинк вреден для здоровья. Так что здоровье прежде всего. Так что Крутим саморезы вручную. неправим сила, сила. неправим сила, сила батарейка. А -а -а. Закончили первый этап обшивки металла, сейчас приступаем к вкладке минваты. Утеплитель используем фирмы Изоват. Повності сорок п'ять. Закончили мы утеплять теплогенератор. Установили дверь. Вот и подведем металл. Снаружи у нас металл 1.1. Дальше идет стекловата, 45-я плотность изоватовская. 50 мм толщиной. Это сверху. Двойка или полторачка металл. Это вид снаружи. Металл покрашенный. Саморезы торчат. Получился вот такой вот ежик. с саморезом. Но ничего, он на скорость не влияет. Главное, чтобы не терять тепло. Все, всем спасибо. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Будет интересно.